Значит, мы искали долго способ, как сделать так, чтобы сотрудник вовлекся, чтобы сразу было понятно, понял он, не понял, чтобы сразу первые риски снять из-за того, что у сотрудника другое видение, для того, чтобы сразу же сложные задачи оценить. Мы хотели сделать это одним маленьким действием. Мы нашли это действие. Нужно спросить первый шаг у сотрудника. Не просить его повторить задачу. Он ее вызубрит. Память на тренирует будет зубрить, повторять вообще на раз. А спросить, какой ты первый шаг сделаешь для того, чтобы эту задачу выполнить. И когда сотрудник ищет ответ на вопрос, какой первый шаг он сделает, он начинает вникать в задачу, начинает ее слушать, перечитывать, осознавать, о чем уже там шла речь, начинает сразу же искать пути решения, начинает на себя автоматически ответственность брать, потому что он уже начал о ней думать. Начинает трение покоя преодолевать, в следующий раз ему будет гораздо проще продолжить эту задачу, потому что первый шаг он уже запланировал себе. Это абсолютно магический шаг. Эта штука просто изобретение, на самом деле мы конечно подглядели ее у Дэвида Аллена в Getting Sense Done, но у Дэвида Аллена говорится, что вся команда называет следующий шаг, а тут очень важно, что не руководитель, не поставщик задачи, а исполнитель называет следующий шаг. Здесь есть подводный момент такой, подводный камень очень опасный. Руководитель, когда пришел на планирование, он говорит ребята, такая тема, такая тема, такая тема, руководитель фонтанирует идеями, ему хочется самому нафигачить всем следующего шага руководитель не может себя остановить потому что он визионер он уже потоком сознания начинает э, на всех распространяться и ему уже не хочется никого слушать бей их палкой по рукам значит смотри ты правильно говоришь очень правильно но важный момент такой они придумывают сами сами а потом ты их поправляешь но не наоборот Все. Вот это ключевой момент. Остановитесь, дайте возможность команде включиться, вовлечься в работу.